Я почти прошел, я прошел. Эй, посмотри на меня. Поглядите на этого победителя. Йоу. Оу. Oh, what is this? Что ты там делаешь? Спустись. Спустись на местную землю? Нет, я могу только по облачкам А, кстати, смотри, еще одна нычка, куда можно запрыгнуть. Здесь сюда. Ты хочешь на другое облако? Да, да, да. Туда тоже можно только с парковки запрыгнуть. О, видал? Это, по-моему, единственное, что я смогу сделать. Да, да, да. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да жопу не напрягает. Ты куда побежал? Ого, ого, вы поглядите. на это вот шмарика, который слился на самом последнем. Почти. Твоя вот эта жопу не напрягай, просто божественно прозвучила. Да-да. Ты ебанутый! Я Я тебе так красиво крупным планом снимаю. Ой. Я тебе красиво крупным планом снимаю, как ты сливаешься. Я это выложу, ну, ты посмотри на это, ты лучше этого лузера снимай, который. Я думаю, и он на, на первый блок прыгнул. не может запрыгнуть. Нет, с тобой интереснее. Ты хотя бы что-то делаешь, потому что. Да ты драк. Он вырывается вперед, напрягает свой задницу и падает. Я вас yeah. ралс, я вас ралс. Он не успел напрячь задницу и обсирается. Ходи. Паровозик, который смог. Чик чик чик. А яхры бабая, ну что ж такое? Ты куда побежал? Куда побежал? Блин. Хорош, хорош. Так, он поднимается, он у него растет, он встает и падает! Неее! На самом интересном месте. Все потому что у меня клавиатура с задержкой. Потом и там же падает. Ты остановись перед ним хотя бы. У меня же голово с. А как я его раньше пробегал-то? Так, он набирает обороты. Раз, блок, два, блок, три, блок, присел, напряг задний собственный. Вы выглядите на этот божественность! снет! Он сама неотвратимость. Вы посмотрите, как он сливается, запять долго. Ты только начинает говорить, как он выигрывает, и он сразу сливается. Да шо ж такое? Ты че? На йокерный бабай. Даже чел уже вышел из игры, по-моему. Нет, он тут! Он с нами, он в этой комнате. А, вон он. Он смотрит на позор. давай Он сейчас тебя на раз-два возьмет. Вот смотри, ты даже до первого блока. Он до первого с первого попытки напрямую, но ты не смог! Да что ж такое все? Он деградирует! Он деградирует на глазах! Он набирает обороты! Что нет? Да, что? да что ж такое, ну только начинаю! А ты можешь помолчать! <свят> ты... ты начинаешь разговаривать, начинается лютый капсдец! Я молчал, я молчал! <свят> У меня же пальцы начинают замерзать! Я понимаю, это от стлеса! Тебе нужен антистлес стлес У <свят> меня уже болят! О нет! Он так разогнался, что вылетел с блока. Ура, он сделал это! Вы поглядите на эту баскровитую мозгу. Он упал. Что? Я запутался в словах. Спустись, задолбал уже. Давай на облаке. А Мне и тут хорошо. Я тебя прям крупным планом снимал, знаешь, как красиво было. Все твои файлы. Я доснял все до пикселя.